снимаешь да да а, ну, так ты же говори, я буду ну а, вот это смотри классное. вот это кусок хлеба как там называется чтобы было видно что оно. Вот, вот, вот это кусок хлеба Опа, упал а вон сом Оп. бах бьются бьются натурально Да зараза, так неинтересно Давай, давай на перегонки Вау! Класс, А, кстати, вот там, наверное, а ну всего. подожди